Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlay Games. С вами я, София. Мы продолжаем нашего Шерлока Холмса на том же месте, на котором мы остановились в прошлый раз. Мы приехали, сейчас собираемся... А что у меня со звук твоей есть. Сейчас, секунду. Вот, а вот теперь у меня и звука тут тишина такая вот прям. Тихая тишина. Вот. птички запели сразу. У меня. Зак... В смысле закрыто? Ну-ка, слышь, как там? Хэмиш, открой дверь. Пора! Время пришло. Открывай все свои тайны. Ух ты, ёпта! Опустевшая коллекция. Ну, давайте. Мистер Хэмиш, вы не объясните нам, что случилось с колониальной коллекцией? Она как будто опустела. Ну, вероятно, профилактические работы. Но он-то, кстати, вы не в курсе? Но вы заместитель директора? директора? Так-то, ну, Вообще-то я занят, я не могу быть везде и сразу... Я думаю, в этом замешан, засранец. Он же ведь всегда тут, получается, торчит. Он постоянно с этими растениями что-то делает, правильно? Ну, по-хорошему, да, есть. Так подумать-то, раскидать мозги чьи-то. Так, отношения с Даном. В качестве заместителя директора, какие отношения у вас были с Монтегю Даном? Честно говоря, мистер Холмс, могли быть типа и получше. То есть они Понимаете, каждый вторник он устраивал обход оранжерей. Но это было, чтобы при... произвести впечатление, видимости его участия во всем этом. Он делал абсурдные распоряжения, игнорировал чужие мнения, а затем исчезал на всю неделю. Он был детальным... А, деятельным человеком, я бы сказал, чрезмерно усерд, усердствующим и хаотичным. Но в конце концов это не имеет значения. Возможно, раз он так умер. Если вы посмотрите на его образ жизни... Так. То есть, а помните то письмо, в котором как раз Дан говорил что-то из серии, о том, что а, плакаты, конечно, охрительные, А вот нахрена ты туда впихнул еще там каких-то чуваков, которые там работники мои? Не надо их туда впихать. Во, во всем я молодец. А не так. Так, образ жизни Дана. Вы указали, что у мистера Дана был особый стиль жизни? Не секрет, что он наслаждался э, праздниками, назовем это так. Он был членом клуба лондонских модников. Его знали по нему. Что и... И... Он заглядывался на женщин, на -женщин мистер Холмс, я же... Так, Альберт Дан. Что вы думаете об Альберте как о студенте ботаники? Это бесполезно. Я часто говорил ему, и я только поручаю ему что-то почистить. Ботаника, не делая его жизни, его отец знал об этом. Его это приводило в ярость. Разве? О, да. Он заставлял сына работать здесь, и он никогда не упускал возможность публично его раскритиковать. Можете об этом рассказать? К примеру, на прошлой выставке мистер Дам заставил Аль Альберта подготовить речь. Но затем, во время выступления, мистер Дан прервал его, начал задавать сложные вопросы, заставил выглядеть глупо. Это было сделано, чтобы выставить его дураком, мистер Холмс. Должно быть, это было ужасно унизительно. Да, он был сломлен и вынужден был уйти. Все смеялись над ища Альбертом. Все, за... Все, за исключением мистера Маргарет Уайт, этой О, приятной леди, это которая всегда сочувствовала Альберту. <как> я просто думаю, что он и есть убийца по причине того, что он знает, где все растения. Он следил за всеми растениями, и он ушел от вопроса типа, а куда делись растения. То есть он как бы в курсе, но такой типа, стековые, там займитесь какими-нибудь другими делами, там не бить мне мозга. Я типа очень сильно занят, отвалите. При этом он на на все вопросы отвечает. Так, Маргарет Уайт. Вы упомянули мисс Уайт. Не могли бы рассказать Она студентка, работает здесь не полный день, весьма очаровательная. У нее есть талант в ботанике. Вам следует а, взглянуть на эксперименты, которые она ставит в лаборатории. Ах, если бы она только не была столь наивной. Почему наивной? То, как она увивалась вокруг мистера Монтигюдана, и он не был способен помочь, но ему ульстило ее внимание. Как только такая умная женщина, как мисс Уайт, не замечала его игру? Могут только разводить руками от недоумения. А, могу. Она занималась какими-то экспериментами. Сговор, мать его! Сговор! Сговор! Она с этим чуваком, они, короче, типа, давай его уберем, давай уберем. Либо... Он же ведь в курсе ее экспериментов. Не? Не? Мог что-нибудь узнать, собрать какую-нибудь формулу. Там же ведь, чтобы эти растения испустили яд, им нужна какая-то специальная подкормка, получается. А? а, -а, -а. Может, он посмотрел какую-нибудь формулу и это самое, что-нибудь сам развел в откармленное растение. Он же ведь в сату занимается. Он знает все растения. Он знает, что могут сделать. Так, смертельное растение. Расскажите, мистер Хэммиш, вы выращиваете здесь смертельно опасные растения? Имейте в виду мухоловок? Да, но ничего более. Божественный синдикат. Вы слышали о божественном синдикате? Божественном чего? Это шутка? Нет, я серьезно. Что за нелепое название? Нет, я никогда не слышал об этом синдикате. Ключи. Все, давай ключи. Мистер Хэймш, вы могли бы пояснить, у кого есть ключи от запертых оранжерей? Они есть у Альберта, сына Дана. Да, у Альберта есть те ключи, не представляю, зачем. Что вы имеете в виду? Он никогда прежде не интересовался Кью Гарденс, а теперь внезапно старается вести себя так, будто это его место. Думаю, он хочет взять управление на себя. Ха. лучше бы ему оставить это мне. У него нет опыта. Нет, не совсем. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Мы продолжим расследование. <г milky> Еженедельный обход. Каждое утро вторника Дам совершал полный обход Кью Гарденс. Его работников, в частности, мистер Хэмишу, не особо нравилась эта рутина. Так, ну пойдемте к этому мелкому. За Францию. По-моему, как-то ч... вот так вот можно пройти, да? Вот, вот, вот он. Так, теперь сейчас мы тебя завалим вопросами. уху -ху, ху Ну давай про мисс Уайт, да. Кто, кто? Мисс кто такая мистер, мисс Маргарет Уайт? это эта она, та юная мисс. леди учится она. со мной. Иногда она приходит сюда помогать в оранжерее. Вообще, сегодня она должна быть здесь. Она хотела работать в павильоне семян. Это маленькая оранжерея напротив большой. Да, колониальная коллекция опустила. Мы заметили, что часть колониальной коллекции отсутствует. А, я сейчас работаю на веранде, я не особо интересуюсь другими комнатами. Отношения с вашим отцом. Как мне представляется, ваши отношения с отцом были натянутыми. Да, не могу назвать его хорошим человеком, он меня не слушал, заставлял работать здесь. Но теперь, после его смерти, я размышляю над этим. Возможно, он не особо ошибался на мой счет. Я должен пойти по его стопам, возглавить Кью Гарденс, и я могу это сделать, быть не хуже тех, кто работает здесь. А, так, Мартин Хэмиш, Вы расскажете нам о Мартине Хэмише? заместителе директора? Должен сказать вам, что мистер Хэмиш никогда не был и не является заместителем директора Кью Гарденс. Мой отец бы этого не позволил. Даже так? Это интересно. Он сказал нам, что является. Да, потому что верит, что заведует теперь всем. Но ну, действительно, мистер Хэмишу всего лишь принадлежит честь а, а, быть самым заслуженным работником Кью Гарденс. И вообще, если подумать логически, руководство Кью Гарденс должно перейти ко мне. Но ну, поделитесь, еще. у вас не лучше отношения с мистером Хэмишем? Полагаю, да, но у нас его очень мало общего. Мистер Хэмидж любит растения и Кью Гарденс, а я не могу сказать, что разделяют эту страсть. Понятно. А каковы были его отношения с вашим отцом? О, он не видел моего отца, это было очевидно. Он приходил в ярость, когда мой отец хвалился успехами Кью Гарденс. В газетах или на конференциях он был убежден, что мой отец присваивал всю славу себе. Но мой отец относился к мистеру Хэмисшу так же, как к остальным, пренебежительно, с безразличием. Чё-то Шерлока там это подглючивает слегка. А божественный синдикат. Скажите, вы когда-нибудь слышали о божественном синдикате? Нет, не припомню. Мне кажется, он звездит. Ключ от двери. У вас есть ключ от всех этих дверей? Да, можете их взять. Но я не могу дать ключи от гардероба. Там личные вещи работников. Уверен, вы понимаете. Нет. И эти ключи мне тоже, пожалуйста. Спасибо, человек. Скоро увидимся. Так, дедукция у нас, какой-то. Амбиция Альберта. После смерти отца Альберт почувствовал ответственность за будущее Q Gardens. Украденные опасные растения. Некоторые из растений, похищенных с выставки, специально опасно для человека. Ну и отравление. Да, вдохнул. Ну, короче, вот, украденные опасные растения и отравление. Ну, очевидно. Так, кража и убийство. Убийцами могли быть те же... Убийцами уже, да? А могли быть те же люди, которые похитили экзотические растения, включая ядовитые, с, после... с последней выставки в Q Gardens. Пам-пам-пам. Вот реально, их могло быть несколько. Так, подожди. Там она... Он говорил, что где-то... В... А, подожди. А, подожди. По идее, нам дали ключ. По идее. Во! Теперь мы можем это все осмотреть. Стол директора. Так, газеты. Обсуждение Кьюгардос в газетах. Новые виды растений. Коллектив Кьюгарденс рад объявить об успешном выведении нового сорта ячменя, полностью морозостойкого. Он получил название «Сибирский ячмень». Мистер Мартин Хэмиш, сумевший э, культивировать этот сорт, расскажет о нем на пресс-конференции, которая состоится утром в следующий понедельник. Что у нас тут? А, ну вот, ключи. Набор ключей всех дверей в Кьюгарденс, за исключением одного от раздевалки. Так, окей, еще что? Так, этому забрали. Тут ежедневник какой что, что взять? Письмо! Моя дорогая Маргарет, с учетом нашего последнего разговора, полагаю, для вас будет лучше оставить свою должность в Кьюгарден. Как вы точно указали, вы более не нуждаетесь в моей поддержке. Вы вполне способны самостоятельно добиться успеха в этом мире, по вашим словам. Что ж, я возвращаю вам свободу и искренне желаю удачи. Монтегю Дан, то есть он ее уволил так-то может реально они с хэмишем там сговорились О, дверь закрылась реально очень похоже на это У -у -у -у -у. увольнение уайт менты гюдан хотел уволить мисс уайт а, -а, -а, -а. а чё некоторые взрослые похищенные опасны для человека а чё нет а как это а, отменить выбор, вот Да-да-да, вот тут вот пишется Как отменить выбор, а я что-то это После смерти отца Альберт почувствовал ответственность За будущих так Югарду гарду Увольнение Уайт Нет? А что, подожди, она на что ты намекаешь? Амбиция Альберта ну, как бы, не подходит. Тоже нет. Тоже нет. Ну, тоже нет. А чё? Чё ты от меня хочешь-то? Мне показывает на дедукцию, что есть какая-то дедукция. Ну, что то звездешь какой-то. А, чё, нет? Шампанское! Это, видимо, меня уже кли... клинит потихонечку. Вино, посмотри. Французское вино. Отличный урожай. Шампанское. Шампанское. У Монте-Гюдана монте хороший вкус. Так, смотрим, что еще у нас тут есть. Так, фотография. Фотография монте, -Гюдана монте -Гюдана с Рейнолдом Хэмишем. Опа, сейф. Ого. Он как-то крутится. А. Подожди. Не понял. Так, мне кажется, тут... Тут это... По... чё прям так решать? К каким Макаром сейчас прислушиваться? Опа! Я ничего не слышу. Как эту херню решать, я не понимаю. Если вы оставите сейчас эту сцену, ваш прогресс не будет сохранен. Выйти. Не понимаю. Давай-ка попробуем. А, типа. Хорошо, нормально. Занавешено, занавешено это самое, зеркало. То есть тут уже кто-то был. Подожди, фотография. Надо ее покрутить. А. А, Так. А какой код, блин? Шампайн. Шампайн? Да-да-да. А какой год? Фу, блин, год. Какой код? Ватсон? Я вот думаю, что мы... Мы сейчас его должны открыть или нет? По-моему, звучит везде одинаково. Опа. Окей. Так, так. Я думаю туда. Нихера. Два сюда, два туда. Два сюда. Три сюда. Ага. Ой, ой. Перекрутила сейчас. Оп, оп. 4 четыре теперь. Ну-ка, давай проверяем. Раз, два, три, четыре. В другую сторону 4 Я думаю, оно работает так. А, хер там плавал. 5 туда. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, теперь нужно в другую сторону крутить. Раз, два, три, четыре, пять. О, огонь! Сейф-директор открыт, мать его! Жалоба! Кстати, тот самый, вот это вот самое, это, как они там, бессмертные, божественные. Мистер Дан, мы настоятельно просим вас в последний раз вернуть нам наших сестер. Вы не имеете права держать их у себя. Они не ваша собственность. Ваше так называемое разрешение, фальшивка. Вы прячетесь за ложью. Ложью, которая была э, сообщена прессе по поводу инцидента 14 июня 1889 года. То, что вы сделали, отвратительно. Будьте уверены, мы никогда не отказываемся от членов своей семьи. Мы доверились вам и жалеем об этом. Божественный синдикат, мать его. пом пом. Пом-пом пом. Искать в архиве. Участник божественного синдиката написал жалобу на Кью Гарденс и упомянул старое дело, о котором рассказывали в газетах. Случай 14 июня. 1889 года пам пам пом это уже интересненько а у нас кстати новое задание встреча с мисс, с мисс Маргарет Уайт в павильоне у павильона семян да, то есть она там должна быть а, письмо еще какое-то Uh, мой дорогой друг, позвольте мне выразить разочарование по поводу вашего последнего письма. Я, пла uh, я плачу, чтобы вы защищали меня, а не обвиняли. Кьюгарденс – это королевское учреждение. Нам предоставлена великолепная возможность путешествовать по миру и сохранить наиболее удивительные и редкие виды uh, растений. Наш долг – защищать эти виды от тех, кто может пожелать использовать их для сомнительных целей». Этот божественный синдикат, о котором вы говорили, не имеет никаких прав на такие ценные растения. Вспомните случай 14 июня 1889 года. В связи с этим я вынужден повторить свою просьбу. А Че? Повтори свою просьбу нотариально закрепить разрешение на эти растения за Кью Документы были вам отправлены в понедельник. Пс. Увидимся во вторник в Болс, как всегда, Монте-Гюдан. Еще письмо. Предлагаю не говорить мисс Маргарет Уайт, об этом document. документе. Долг мисс Маргарет Уайт мистеру Монтегюдана. Рента за съем комнат на Оксфорд-стрит. Стипендия на учебу в Лондонском университете. Кредит взятый в Гамильтоне. Услу услуги портных дома Редиган и ювелиров из Берд и сыновья. Это да, это, это типа он я оплачивал, что ли? А, это то есть она у него деньги брала. За что? Так, у... уайт и Дан. Деньги, которые Монтегю Дан регулярно давал мисс Уайт, значительно превышали потребности студента. Уволение Уайт. Монтегю Дак хотел ее уволить. Пока вообще все разбросано, ничего не понятно. Мисс Уайт и мистер Дан недавно поссорились. Монтегю Дан планировал уволить мисс Уайт из Q Gardens. Ну, она еще пока, видимо, не в курсе об этом. Так. Так, а тут что? Ха-ха-ха! <звы> А это, видимо, место, где была... Уайт! Какие масочки вот тут, вот посмотрите вот только на это. Защитное снаряжение. Вот эти. Маски. Такие маски надевают, работая с ядовитыми химикатами. Па-па-па, защитная одежда. Перчатки, водонепроницаемый фар и все для самозащиты. Они выращивают здесь опасные растения? И пустое место. Получается, что, что защитное оборудование было взято отсюда. Заперто. Холмс, Албердан не давал нам ключ от этой двери. Не имеет значения. Мы ее откроем. Да-да-да. Ох ты ж тыш. ж. Так. А, я вроде помню, как это... Как это... А, как это решать. Так, мне нужен самый нижний. А, так. Но крутится вообще, нет? А, господи. А, вон оно что. Так, хорошо, я поняла. Вот это мы выкручиваем сюда, чтобы было видно все, да? Вот это мы Подкручим вот так вот. Нет, стоп. Да ты что? еще оно и так делает. Ну, пипец. Ладно. И вот так вот оно должно как-то соединяться, да? Ёперный карась. Сейчас это мы, наверное, вот так вот как-то выставим. Не, давайте вот так вот по этой линии. Вот это мы выставим. Вот так вот. А, хер там плавал. Или нет? Или не доплавал. Не, не доплавал. Хорошо. Сейчас мы решим это. может быть еще вот так вот оно во-первых должно быть вот нашли нашли нашли нашли нашли нащупали так дальше так а это никуда не двигается какая-то другая двигается сейчас подожди вот это вот двигается да Сейчас. Ага. Как-то вот так вот оно должно быть, я так понимаю. Так, ты никуда. ⁇ -мо ⁇ на же то Во! Так. Сейчас крутить все. Вот тут у нас, смотрите, канета. Не допилено, не доделано. Тут-туда... Я, ну, вот тут... Вот хорошо как бы собрано, но, ну, похоже на правду, по крайней мере. Вот у нас вот эти вот линии, видите, с двух э, сторон, слева и справа, они вроде бы вот так соединяются. И нужно как-то дальше заставить его идти. Прерывается, но вроде бы где-то тут проел. Сейчас вот Давайте смотреть на левую сторону. Смотрите, лево идет. Направо, вниз, направо, вниз. Налево, вниз, налево, вниз, направо. Сейчас мы возьмем вот это вот. Вот так вот. А направо, вниз, направо. Опа, я, кажется, поняла кое-что. Подождите. Вот так. Во! Погнали дальше вниз. Направо, вверх, направо, вверх. Налево. немножечко кривоватенько, конечно. Сейчас мы его поправим. Так, сейчас вот так. Вот так вот. Во! Вскрыли, а? Так. Ага. Шкафчик мисс Уайт. Мисс Это то, к чему нам не хотел давать ключ этот а, Альберт. Так, дамская сумочка. Модный кошелек. Отличного качества. Ну давайте мы его вскроем, посмотрим, что там внутри. А, Маргаретс, с удивлением получили от тебя письмо. Как тебе пришло в голову просить деньги после стольких лет с момента твоего ухода, когда ты даже не думала о нас? Ты никогда не рассказывала нам о своих успехах в университете, но решила это сделать сейчас? Мы считали, что ты стыдишься нас, поскольку мы не принадлежим тому высокому классу, что и твои новые друзья. Да, мы скромно живем, но тебе следует научиться ставить семью на первое место, как мы, как мы это делаем дома». И никто из нас не, за, не, запятнял, не запятнал свою репутацию так, как это сделал ты со своим э, нанимателем, мистером Даном. Нет, Маргарет, это ты заставляешь не стыди, нас стыдиться тебя, твои родители. Хуя себе они. Неплохо. Дорогая Маргарет, я знаю, насколько сложно ваше нынешнее финансовое положение. Так, письмо Альберта Мисс Уайерд положение Пожалуйста, позволь мне -э заверить вас, что я не оставлю вас один на один с этой проблемой. И родился я в состоятельной семье, и я сочту за честь, если вы примите мою помощь. Ваш преданный слуга Альберт. Ту -тут -тут. Альберт, видимо, был неравнодушен не к ней. Может, они там все в троечка убили этого, Дана? У нас, кстати, это самое. Хо-хо-хо-хо-хо. Давайте. А -а -а. Крышечка. Ну, и ни нихера ж себе! Это драгоценности стоит небольшое состояние. Да, небольшое, ну ладно. Ну, состояние жить. Диплом. По-видимому, мисс Уайт способна suit. учиться. Uh, просьба мисс Уайт. Черновик письма, который мисс Уайт отправила родителям. И чё, ты, ты его не прочтешь, что ли? Подожди. Дорогие мамы и папа, мне сложно простить вас о помощи в этом письме. Мои расходы на обучение и жилье оказались больше, чем я ожидала. Боюсь, в скором времени я уже не смогу оплачивать их. Я знаю, у нас в прошлом были разногласия. Но неужели вы будете столь бесердечны, что позволите вашей дочери не закончить учебу из-за недостатка денег? Маргарет. Прикол. И родители ее послали. Типа, слышь, дорогая, иди-ка ты нахер. Так, что? Что у нас там? Родители мисс Уайт... Тебя мисс Уайт отказалась платить э, за ее учебу. Им не понравился Монтегю Дан, которого они считали распутником. Альберт Дан пообещал ей продолжить, продолжить оказывать поддержку. А деньги, которые Монтегю Дан регулярно давал мисс Уайт, значительно превышали потребности студента. Так, а... так родители мисс Уайт... Это у нас что? Положение Уайт. Учеба и социальное положение Маргарет Уайт полностью зависели от денег Монте -Гюдана. Да. Так, еще что-то мы можем там соединить? Кто у нас? Украденное растение. Учеба Уайт. Позмея, Так, забудущий еще Кьюг Гарденс. Ну-ка, он не это? Не захочет ее обратно взять? И содержать, так скажем. Так, что у нас дальше есть? Тут у нас в чем? Шкафчик Мартина Хэмиша. Ну, давай. Так, ботанический журнал. Статья о редких и экзотических растениях. Часть написана Мартином Хэмиша. Так, так, письмо Мартина Хэмиша. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мистер Генеральный Секретарь. Последние события в Кьюгарн заставили меня вновь подать заявление на должность управляющей. Как я указывал в предыдущих письмах, считаю, что лучшего кандидата вы не найдете. Пока мистер Монтегю Дан был жив, я понимал ваши отказы. Они были вызваны политическими соображениями. Но теперь Кью Гарденс погружается в хаос. Как я могу стоять в стороне и позволять это? Как я могу доверять все неопытным людям с отсутствующей мотивацией? Я вынужден просить вас ускорить принятие решения, чтобы я мог полностью заняться делом и избавиться от мыслей об этой неопределенности». Вот-то какой, типа, хочу быть директором Q Gardens, Вот так вот, этот весь сад мой. Ну, его можно понять, он там, блин, жизнь оставил в этом саду. Мартин а, Хэмиш изучал chemistry. химию. Любопытно. Ну, так-то. Он-то еще и за Уайт подглядывал. Фотография. Та-та-та. Мы с отцом. Hugh Gardens. Hugh Gardens. То есть я отец его тут работал, получается, да? Сейчас мы посмотрим у нас тут что это. Вот фотография. Надпись на фотографии Мартина хэмиша "Мы с отцом Hugh Gardens". Шкафчик Альберта. на облик О, Какая прелесть! кораблестроение. Вот чем он увлекается на самом деле. профессиональные стадии о плоте и строении Альберт кораблей. Альберт Дан чрезвычайно увлекся кораблестроительно самым морем а, Письмо с отказом. Письмо с отказом из колледжа Британского, Британского, Британского военного морского плод. Хера себе. То есть он попытался туда влезть, но ему сказали: Нет, мальчик, ты идешь отсюда просто, быстро. Школа Королевского военного морского флота, Центр подготовки Лондон. Сэр, с сообщаем, что несмотря на ваши превосходные результаты на внутренних экзаменах, мы не можем принять вас в школу Королевского военного морского флота. Ваш отец, мистер Монтегю Дан, выразил намерение рекомендовать вас на должность директора Королевского ботанического сада в Кью. Из чего следует, что он не позволит вам пройти года Обучение в нашей школе. Примите наши наилучшие пожелания по поводу вашего будущего в Кью Гарденс. Искренне ваш! Лем Марчант, директор центра подготовки. ай ху, -ху, ху Не, смотрите, как они его готовы были принять. Но его отец встал у него на пути. Альберт дал мечта служить на флоте, но ему отказали. Ему отказали из-за его отца. па Что тут? Опа, фотография. Юный Альберт с дамы перед Лондонским университетом. Это, Эрно, Уайт, да? Та -та -та -та -та. Вот это вот сейчас мотивчик подлетел. Такой вот прям мотив мотивистый. Так, сейчас быстренько осматриваем, что тут. Вон лабораторный стол. След от мокрой бутылки. Так, следом от мокрой бутылки. Здесь стояла бутылка, от нее остался след вещества, используемого в лаборатории. Опачки, капли. Пролились несколько капель вещества, кто-то унес эту бутылку. Ага, тут то же самое. Так, тут... Золотой песок. Золотая пыль. Святые небеса. Она а тут здесь зачем? Золото не подвержено химическому воздействию. И потому может быть ценной составляющей для разных экспериментов. Но зачем кому-то проводить такие эксперименты в ботаническом саду? Бутылки здесь нет, но остался след ее запаха. Нам нужен хороший нос. Ой, мы сейчас опять песен для нашего возьмем. Тоби! Тоби, Тоби. Сейчас мы с Тоби пойдем погуляем. Так, тут что? Эх, сейчас будем опять на картину попадать, да? Гардерон. А. Это то, от чего нам ключ не давали. Так, университетский учебник. Книга по ботанике. Учебник, принадлежащий to... Альберту. И он получается в кабинете Уайт. Шкаф с реагентами. Химикаты. Химикаты. Необходимые вещи для серьезных, серьезных экспериментов. Эк... экспериментов. Так, фонограф. Фонограф для голосовой записи. <и> замечательно. <и> да, это довольно современная лаборатория. <и> <и> цилиндр. Пустой цилиндр. А, можем послушать? Многочисленные эксперименты показали, что растения отвечают окружающей среде и имеют подобие сознания. Маргарет Уайт, февраль 1895 года, сообщение номер 245. Научный доклад. Дальше. Цилиндр 821, давай. Подожди. Я ничего не... Да, подожди, а вставить цилиндр Ты не хочешь? А, вот, используй цилиндр. Мнение Мартина Хэмиша о растениях. Изучение взаимодействия между растениями долгое время считалось уделом маргиналов. Но я по-прежнему убежден, что некоторые растения передают химические сигналы при атаке. Научный доклад Мартина Хэмиша. Мне кажется, они там в втроем его завалили просто. Реально, Дана. Что этот Хэмиш, Альберт и вот это вот э, Уайт. Это стол для экспериментов. Похож на мой. Только это содержится в порядке, Холмс. Реально, потому что Дан насолил всем трем. Сыну он не дал осуществить его мечту. Уайт, он хотел уволить, получается, он с ней посрался. А Хэмишу он не давал руководящую должность. И вообще по-хамски к нему относился. Так, ну-ка, мисс Уайт, где она там? Так, это теплица. Не ту. Ну, по идее, где-то тут недалеко должно быть. Блин, где карта? Я знаю, что карта где-то там сзади была. А вот и она. Look, Holmes, смотрите, Холмс, эта очаровательная леди, должно быть мисс Уайт. Она входит в павильон семян. Идем, идем, сейчас мы. Сейчас, сейчас мы нападем на нее сзади. Так, куда пошла? А ну-ка, стой. Это, вот это вот, да, у нас. Ух, да, это что? А Мне были. Подождите-ка, обождите-ка. Ну-ка, это мы еще не исследовали. Система вентиляции, она регулирует температуру в помещениях для работников. Объект интереса, кстати. Так-то. И что теперь это значит, блин? Появился какой-то объект для интереса. А что это? Как, как это работает? Для чего оно? У нас карта, объект для интереса. Что-то там еще было. И вот это теперь. Не знаю, тут призраки какие-то вводятся, двери автоматически закрываются. Open. Открыто. А, ты куда побежал? Смотри, полетел. Ну, Ватсон. Ты же понимаю, что, возможно, тебе эта дама очень понравилась. но ну, не надо так прям вот бегать за ней. Ты ее пугаешь. Меня пугаешь. Ты нас всех пугаешь. Так. Окно. Отсюда мы не увидим, что происходит внутри комнаты с колониальной коллекцией. Рабочий стол. Мы сначала все осмотрим, а там уже... Эти кожаные перчатки совсем новые и хорошего качества. Их не использовали. Книга о навигации. Книга о кораблях. Ничего общего с растениями. Тут, наверное, Альберт сидел. Материал для учебы в колледже принадлежат Альберту. Здесь кабинет Альберта. То есть рядом с Уайт, что ли? Они, типа, вместе тусили. И это все. А тут? Ну, давай мы сейчас проветрим чуть-чуть, а то вдруг ты опять каких-то химикатов тут напускала. Неизвестно еще, из какого места напускала. Так, Маргарет. You, Добрый день, мисс. У вас очень красивые растения. Халим. О, oh, oh, спасибо, сэр. И вам приятного you дня. Но... No. Прошу pardon. прощения, меня зовут доктор Ватсон. А это мой хороший друг, мистер Шерлок Холмс. Подкатывает, подкатывает. Для меня большая честь познакомиться с вами, джентльмены. Меня зовут Маргарет Уайт. Простите, но вы случайно не тот Шерлок Холмс, великий детектив? Yes, да, это я. Как приятно встретить вас в Югарден. Что-нибудь расследуете? А ты не в курсе? <laughs> Какая интересная особа. Так, что тут? Дорогие духи... Уже неплохо, да? Ух, ⁇ -мо ⁇ это от химикатов, да? Розовая отметь, в прошлом плохо питалась из бедной семьи. Ч ⁇ ещ ⁇ Ч ⁇ ещ ⁇ ты хочешь мне показать? Так, я что-то пропустил, да? Что-то ещё должно быть. Сейчас тихонечко найдем быстренько. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Тут еще должно быть. Это мы уже увидели. Так. Ну кнопочки. А что еще? Не понимаю. Вроде не ни глаза, ничего. Не ни рот. Что? ремень нет кармашек нет рукава так что-то нет может ногти там какие-нибудь Чего-то. подожди что-то узрел а не замужем вон он что кражу растений да кражу растений прошедшие несколько дней назад после их недавней выставки о, oh, yes, oh, да, конечно. Я и I забыла. Действительно. Подумаешь, растения украли, редкие. Oh, Это вполне понятно, понятно, что мы могли забыть о краже растений, мисс, после случившейся трагедии. Да, директор был действительно yes. хорошим человеком. Это ужасная потеря. А врет. Лукавит по полной. Так, опустевшая колониальная коллекция. Вы, случайно, не знаете, почему часть колониальной коллекции исчезла? Нет, я никогда там не была. Опять врет, мне кажется. Вы работаете здесь? Не полный день. Я учусь на биолога в Лондонском университете. У меня те же лекции, что у сына мистера Монтегюдана. Так я получил шанс поработать здесь над частью моей диссертации. Это большая честь. Так, отношения с директором. Well you know Насколько хорошо вы знали Монтегюдана? Он был хозяином, отличным руководителем. И это для меня кем-то вроде духовного наставника. У него был исключительный, исключительный характер. О, oh, yes, oh, да, очень. Он всегда был таким so активным, active, оптимистичным и очень active. добрым ко мне. Однако он мог себя and... вести грубо по отношению к, к сыну. Почему? Почему? Он очень любил и сына и, и хотел для него только him. лучшего. Это делало его чрезвычайно настойчивым. Альберт он застенчивый он от природы, от этого страдал. Ну, как сказал этот самый, блин, садовник наш, Хаймиш, да, кажется, его, что она постоянно крутилась возле Дана. Может быть, она это там уру? Ну, как бы сказал то, что очень странно, что такая милая, умная девочка крутится возле Дана. Хо-хо-хо. Как бы, но ему льстило вот это вот, внимание ее, да? А, Божественный синдикат. Божественный синдикат. Это название, в случае, вам ни о чем не говорит? Нет. Но название so впечатляет. Да к тому, что она отзывается о Дани такая уру мне кажется, либо она врет, прям крепко врет, либо она крепко влюблена была в него. Хотя, учитывая то, что она вроде не заплакана и ничего, я, по-моему, по барабану. Как вы вошли? Большинство дверей в Кьюгарвенсе запираются. У вас есть ключ от комнаты? О, да. Альберт дал Albert мне дубликат ключей. Он согласился, что he я могу заниматься исследованием, не тревожь его. Это лишь временно. Спасибо, мисс. None of the three people, И кто из трех работников Кьюгардес не знает, no, почему половина колониальной коллекции пропала. So, поэтому кто-то лжет, это очевидно. Либо лгут все. В общем, времени уже прошло так нормально, хорошо, много. Так, у нас осталось раз, два, три, четыре чувака еще каких-то найти. Так, нам еще... Что нам предстоит в следующей серии? Нам предстоит... Узнать про божественный синдикат. В газетах поискать статью, да? Вот эту вот, которая про 14 июня. Дальше, используйте Тоби. Нам Тоби надо будет захватить. Припереться. -при -при нанюхать кучу всякого интересного. Узнать, что там вообще произошло. Вот. И уже дальше вести расследование. Оно такое, такое уже долгое. Обычно у меня там... За 2-2,5 две, две серии Там уже решаю задачу А тут он как-то идет хорошо Так долгое долго у нас э, Получается расследование Посмотрим, что из этого выйдет Я думаю, что все трое в этом замешаны Каждый по-своему, но замешаны Вот, а так спасибо за то, что были со мной За то, что смотрели меня Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и До встречи со всеми в следующих сериях Всем спасибо, всем пока-пока